итак сегодняшняя у нас посылка из китая алиэкспресс шла быстро потом напишу сколько более детально где можно будет заказать данную вещь ссылка на продавца будет Ну, запечатана так себе скажем Хотя, в принципе, могли в обычный пакет положить. А тут вроде бы как картон. Да, продавец оценил это все дело в 10 долларов. Так что, смотрим. Посылочка наша. О, тут даже контейнеры есть. Уже хорошо. Один контейнер, второй контейнер и сам зарядный блок. Зарядный блок у нас такая коробочка, как все Xiaomi любит, напоминающая софт-тач покрытие. Здесь у нас инструкция на китайском. Бла-бла-бла. Кому интересно, можете поставить на паузу, посмотреть. Еще одна аннотация какая-то. Так, ну. Как обычно мы инструкции выкидываем на потом. Здесь у нас аккумуляторы. О. Ручечка для открывания удобненько похож на оригинальный очень похож цветовая гамма такая же посмотрим сколько будет держать из как будет заряжаться достаем второй сразу ну радует то что в пакетиках не вздутая не в воде не побывала, скорее всего. Хотелось бы верить в этом. Так, здесь у нас даже позолоченные контакты типа. Так, о, -оу. ага. То есть его нужно утопить дальше, а здесь можно заряжать и обычные аккумуляторы. Получается. То есть так мы заряжаем наши акумы. У меня az 1 камера Здесь у нас micro USB. Кабель будет и для синхронизации, и для зарядки. плохо универсальненько хотя кабель такой толстенький ну что будем проверять проверять будем на нашей зарядочке от мобильного телефона включили проверили воткнули два красных индикатора горит можно заряжать сразу одновременно два а один тоже можно. но в принципе, неплохо. Дадим этому колхозу зарядиться и посмотрим, что будет дальше. Итак, прошло время и у нас светодиоды стали зелеными. Что же это означает? Означает только то, что наши аккумуляторы зарядились теперь мы можем это отключить достаем аккумуляторы ну и проверяем на нашей камере внешне они похожи на оригинальном есть голограмма соневская здесь у нас все то же самое то есть получается Минус. Вот так вот. Минус, плюс. Если у нас оригинальный аккумулятор мы ставили вот так. Извлекаем его. То китайские, которые пришли, нужно будет ставить вот так ну и проверим его он включился полностью заряжен выключаем далее уже тесты нам покажут насколько они хороши эти аккумуляторы ну и Последняя задача, с которой я думаю справится, это зарядка одного оригинального аккумулятора через данную док-станцию. Мы оригинальный аккумулятор ставим на зарядку и зарядка у нас пошла. Все. Всем спасибо. Подписывайтесь, будут еще видосы на аксессуары для Sony. Как бы этот зарядник можно использовать также для других экшен камер Sony. Полноразмерных здесь у нас. Аккумулятора два штуки мы закрыть не сможем, вот по одному запросто. И в эти кейсы можно будет, наверное, скорее всего, положить и от X3000 и и же подобных аккумуляторов.